Лофт Драк О, возьму Алису. Так, Раки... неплохо два ракетича выпало. 92-й, 93 -й. Я понял. Как подсыгранность-то кто поверёт? Ну, только вот этот, вот тот, но я хочу видеть Ракитича. Рак Да, я битву. Кого? Крейзи? Крэйзи. Красава. Это Инсен Демон? Хайперса тоже вроде не сделан. Я забыл попытки Так, 416. Да, забыл что-то, вроде как Hyper S тоже сделан. 416 плюс сколько там еще? 40. Реакция просто, я понял тебе. Даня, ты хочешь сказать, что это Инсен Демон за получается 848 попыток какой скилл нормальный. Ну, правильно же, да, 848. Все.